Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как подключить Google рекламу на ваш канал. Для этого нам нужно зайти во вкладку канал и нажать на раздел монетизация. И тут будет такая кнопка включить монетизацию. Нажимаем. Переходим в менеджер видео. И вот вы видите видео если такой значок есть значит монетизация работает и вам скоро должны будут вот здесь отобразиться отобразиться э, расчетный доход он может высветиться через некоторое время ну что ж на этом все всем спасибо до свидания